Рыбные котлеты с овсяными хлопьями. Рыбные котлеты в почете у многих. И это неудивительно, ведь они получаются вкусными, нежными, низкокалорийными, легко усваиваются организмом и, что немаловажно, легко готовятся. Они прекрасно сочетаются с разными гарнирами, салатами и овощами. Подходят для всех приемов пищи и перекусов. Предлагаю рецепт рыбных котлет с овсяными хлопьями. Котлетки получаются вкусными, плотными, не ломаются во время обжаривания и переворачивания, при этом остаются сочными и нежными. Ингредиенты Для приготовления рыбных котлет с овсяными хлопьями понадобится: Свежемороженая рыба, хик, минтай, треска, нота тения 8,00 грамм Яйцо 1 штука Овсяные хлопья 4 столовых ложки. Лук 2, 4 штуки. Чеснок 2, 4 зубчика. Черный молотый перец щепотка. Соль по вкусу. Растительное масло 3 столовых ложки. Этапы приготовления. Подготовить необходимые ингредиенты. Замороженную рыбу необходимо предварительно достать из холодильника часов на 5-6, чтобы она утаяла. Если нет времени, а нужно готовить прямо сейчас, можно разморозить рыбу в микроволновой печи за 10-20 минут, в зависимости от мощности печи и размеров рыбы, на режиме разморозка. Размороженную рыбу вымыть, удалить внутренности и черную пленку из брюшка, снять кожу. Отделить мясо от костей. Мясо пропустить через мясорубку с мелким сеточком или измельчить блендером. Очистить лук и чеснок, перемолоть и добавить к фаршу. По вкусу всыпать соль и черный молотый перец. Добавить к фаршу куриное яйцо. Немного перемешать и всыпать овсяные хлопья. Тщательно перемешать массу. Если вам кажется что масса получилась плотной и суховатой, добавьте еще одно яйцо или только желток. Оставить фарш на 10 15 минут, прикрыв его пленкой. Из приготовленного фарша сформировать котлеты и выложить их на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла. Обжарить котлетки на среднем огне до румяности, примерно, по 3-4 минуты, с каждой стороны. Готовые рыбные котлеты, приготовленные с добавлением овсяных хлопьев, выложить на салфетку, чтобы ушло лишнее масло. Если хотите получить более диетическое блюдо, запеките котлеты в духовке. Для этого необходимо выложить сформированные котлеты в форму для запекания на пергаментную бумагу и запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов. И жареные, и запеченные рыбные котлеты – Приготовленные с овсяными хлопьями, получаются нежными, сочными, ароматными и очень-очень вкусными. У меня их обожает вся родня, и даже, как ни странно, дети. Приятного аппетита! Готовьте с любовью!